Я уже что не Всего доброго. Так. Поехали, поехали. А -а -а. Разворачиваемся. Не грохнется. Вид от первого лица. <Слыш> ⁇ б <Слыш> ты так хочешь сказать? Камера не очень удобно делать. О, проехали. Надеюсь, что все получилось. А, блин. Слушай, действительно надо, чтобы она была закреплена. Так, конечно, ехать стрёмно, ладно.